Ой, гремел во крестность всех рабола, Но с плешками огня, Не сломала нас и не согнула. Видно, люди крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, Надмелей братишка, автомат, Чуткие команды, приказания. И в кармане парочка гранат, Вспомним, товарищ, мы Афганистан, Зарево пожили, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рельбой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали в горба смочи, как загрохотал. Твой Грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На костре в дыму трещали ветки В котелке дымился крепкий чай Ты пришел с католы из разведки Много пил и столько же молчал синими замерзшими руками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 это для тебя и для меня. Знайте же, ребята, мусульмане, Ваша сила в том, что мы за вас. И не надо лишних трепыханий В бой ходить нам не в последний раз.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 Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарево пожарищ, крики мусульман Крохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой